Деревянные дома у нас являются экологическими домами. Мы не знаем, как рубить дерево. Но вот 300 лет лежит первый венец на земле, и с ним ничего не происходит. Он был спирально закручен. 32 тысячи домов современных рухнули. А старенькие, которые вроде без фундамента стояли, у которых каркас-то там вот, вот такой вот был, только... Там штукатурка отпала. Еще из исторического опыта. Как-то Черняев мне сказал, что вот не может понять, почему, скажем, храмы наши, вот, каменные фундаменты ставили до 13 века, на деревянный срок. Ну то есть делали венец, потом укладывали каменный фундамент, только потом начинали строительство. Я вот этот его вопрос вспомнил, когда, ну, еще раз, благодаря Кости, начал думать, о чем бы мне интересно вам рассказать сегодня. И, у меня был опыт еще, лет 10 мы с моим учителем обследовали здания, в том числе несколько соборов исследовали, это в советское время, 90-е годы. И многие наши каменные церкви, я думаю, что каждый из вас видел, эти разрушающиеся церкви и соборы, и огромные трещины в стенах. давайте по-простому порассуждаем, почему эти трещины могли появиться с тем. Вот если мы просто стоим, скажем, на земле, у нас лето весна там зима, мы никогда не чувствуем, что у нас земля дышит. Ну, в течение года мы не замечаем этого. Если здание, а, скажем, здание можно представить как камень, ну вот, типичное здание. Если его, ну, грубо говоря, оботкнуть в землю и оставить его неотапливаемым, то у нас тепло из земли через камень пройдет лучше, чем не через камень, да? Надо объяснять, почему не надо, понятно. И вот тепло... Да, поднимается через камень, оно, поднявшись, зимой оно, это тепло замерзает и да, првет стены. Вот причина, почему у нас это происходит. Так возвращаемся к историческому опыту. Для чего наши предки до 13 века делали лежни вот эти по фундаментам? Скажем. Когда мы говорим со специалистами по фундаментам, говорит, не так страшно э, замораживание грунта, как неприятно его неравномерное оттаивание. Многие из вас видели, как, скажем, садовые домики коробит. Видели, да? Причина практически у всех одна. И она легко объяснима, что. Нам навязали, что даже легкие домики надо делать обязательно на свальных фундаментах, особенно на болоте. И вот мы тратим деньги, тратим силы, делаем сваи, закапываем землю на, на болоте. И что происходит? Эти сваи поднимаем. С северной стороны, ну, с той стороны, где у нас как бы весной меньше солнца, там поднимается больше. А если еще там какой-то ручеек, так еще больше поднимаешь. Поэтому мы с вами будем постепенно подходить к теме, собственно говоря, стройки. И вот эти примеры, они постепенно-постепенно меня готовили к тому, что вообще не надо лезть в землю. Потому что мы очень многих вопросов не знаем и не понимаем. Скажем, свойства воды, которое в грунте, мы не все знаем свойства воды. Там есть так называемая вода, которая обволакивает каждую частицу. И она может вообще не замерзать. Или если она замерзает, то, то есть, вот маленькая частица, и она опутана очень тонкой пленкой воды. У этой воды у нее совершенно другие свойства. Она может не замерзать или при очень низкой температуре только замерзать. Поэтому лучше на легкие здания вообще в грунт не залезать. И вот, видимо, мы этот опыт подзабыли, не понимали, для чего это нам Вроде под каменный фундамент делать деревянный лешник. Так вот лежень то он как раз и гостил вот эти неравномерные нагрузки, которые весной, скажем, действовали на фундамент. Ну, как утеплитель. Дерево как утеплитель было. Да? То есть он нивелировал вот эти вот неравномерности. У вообще как бы есть... но ну, здание я не видел, а только... Упоминание, что на очень слабых грунтах они вообще иногда э, усиливали их воростом. Ну, видимо, фашины какие-то делали. Но мы это помним из опыта на, на наших отцов и дедов, которые в Белоруссии, да, по фашинам танки бегали по болоту. Помните, да, этот опыт? У немцев вообще как бы был, Они никак не могли представить, что танк может по болоту проехать. Это вот исторический опыт. Возможно, мы, если время позволит, еще к историческому опыту вернемся, потому что примеров достаточно много. Скажем, давайте я еще пока не перешел к следующему слайду. Еще один пример вспомнил. Много лет назад я был в Душанбе, в И там мне тоже рассказали о том, как строили раньше минореты. Так вот, большие здания строились на песчаных фундаментах. Вот благодаря тому очень основательному рассказу, как делались песчаные фундаменты и почему именно песчаные, а не какие-то другие, у меня со временем возникла идея вот, делать фундамент деревянный. Песок гасит землетрясение. Знаете, в чем дело? А когда начали делать, вот скажем, 26 апреля 1966 года, землетрясение в Ташкенте, 32 тысячи домов современных рухнули. А старенькие, которые вроде без фундамента стояли, у которых каркас-то там вот, вот такой вот был, у них только там штукатурка отпала. Вот что значит строить по законам природы. Нужно знать эту свою местность и самые лучшие, оптимальные варианты постройки дома для конкретной местности использовать. Конечно, вот эта тема может быть очень нахально с моей стороны нравственность, происходящие процессы. Конечно, это может быть я себе даю урок на будущее, но несколько примеров. Наверное, некоторые из вас помнят скажем, рассказывать своих предков, скажем, дедов, которые может быть, вам рассказывали о том, как они раньше работали, как они начинали работу. Как они начинали работу? Любое дело, как начинали? С молитвы, конечно. Так это же работает. Могу здесь пример привести, немножко из другой, скажем, скажем, из Вот на этих происходящих фестивалях была в пища ведическая, пища освященная. И такие примеры приводили, что, скажем, злую собаку начали кормить эту пищу, и она совершенно изменилась свой характер. Собака, говоря про человека. Человека пища могла... гораздо больше. Поэтому вот здесь я прежде всего что имел в виду? О нравственности, происходящей процессы Мы сейчас не можем сказать, что вот деревянные дома у нас являются экологическими домами. Деревянные дома не являются экологическими по очень простой причине. Мы не знаем, как рубить дерево. Мы забыли про и появились, да, в наше время появились различные пропитки. Раньше, скажем, кто-то, может быть, из вас был в нашем музее под открытым небом в Нижней Синячике. Там есть изба 17 века. Тут уж сколько? Больше 300 лет стоит. И он же, место... он же ее туда переносил, по-моему, она же не там стоит. Да неважно, конечно, переносил. Но суть-то в чем здесь? Не в том, что там... Конечно, он переносил это все. Но вот 300 лет лежит первый венец на земле, и с ним ничего не происходит. Правда, есть там одна тонкость. Этот венец был необычен. Он был спирально закручен. Такие деревья в лесу встречаются не часто, но встречаются, и под ними не рекомендуется находиться во время грозы, потому что молнии их любят от деревья. то есть у них другая энергетика. Может быть, увидели, что есть такие деревья, у которых крона закручена по спирали, говорят, что наши предки умели это делать, и отец, скажем, для своего не сына, а внука это дерево закручивал. Через 70 лет оно было уже взрослым, нужно было бы настройки. То есть это еще один из как бы таких социальных э, аспектов, как наши предки строили раньше. Они, строя себе дом, думали уже о внуке. Знаете как? А мы как? Нас учат сейчас. Ну как мы живем? Да, мы Поэтому о нравственности здесь говорить говорите, говорить. И когда мы, скажем, делаем, почему я, может быть, и начал заниматься вот этими материалами, о которых мы в конце нашей встречи будем говорить, потому что мы не думаем о том, даже такие слова появляются там, что можно использовать в доме материалы химические, которые не очень токсичны. Ну не очень токсично, можно использовать. Ну, это, то есть, ну вот, вот все вот такое. А как это как это делается, скажем, ну это я у широкого услышал, пример, хотя в интернете, конечно, это никогда не найдете. Как был изобретен ПХВ. Вот наши окна, наши двери. Наши зубные щетки, наши различные игрушки для детей и прочее, прочее, прочее. То есть очень самый, пожалуй, распространенный э, пластический материал. Как он был изобретен? История секретная. После Первой мировой войны осталось очень много отравляющих газов, ну, в частности, хлора. И они хранились в бочках. И были специальные обычные люди, которые ходили и проверяли, нет ли утечки. И вот на одном складе немецком химик обнаружил, что в одной бочке что-то непонятное, что-то твердое на дне появилось. Но он химия был грамотный, он понял, что произошла по каким-то причинам полимеризации, и он написал статью. Через несколько лет эту статью прочитал другой химик американский и понял, что супер. Столько ведь этих газов отравляющих появилось. Давайте-ка мы сделаем пластмасс из них. Поэтому, когда мы покупаем пластик в нам говорят срок, водность, это нам в ней гарантируют 10 лет. Потому что через 10 лет происходит обратный процесс. Вот но надо сказать и дальше, что стопроцентной полимеризации никогда не происходит. Это такие как бы отступления о нравственности, что сейчас делается. Но это же не только в строительстве, это делается из к сожалению. А полимеризация касается всего пластмасса? От мешков до рук? Это, есть полимер? Да, к сожалению, да. И все вот эти бутылки пластика, где вода, все вот это вот тоже, да? Ну может быть не все, я этот вопрос специально не изучал, хотя мое первое образование химик, но насколько как бы мне вот это не очень приятно, что я вот в итоге ушел в архитектуру. Но и архитектурой ты, собственно говоря, не занимался, всю жизнь как бы почему-то стройкой занимался. И вот думаю, строение своими руками. Об этом мы будем, собственно говоря, весь семинар говорить. Я думаю, что для, для нас, для россиян, должно быть, для мужской половины, если бы мы взяли лозунг, дом построить своими руками для нас, мужчин, так же просто, как для женщины, родить ребенка, вот это было бы супер. То есть никаких не должно быть проблем. Вот пришло время дом построить, взяли, собрали материалы, Пригласили друзей и построили. Потому что дешевле квартиры строить не будут, дешевле дома строить не будут. Все будет только лучше и лучше. Ну вот, наконец-то мы подошли к фундаменту. Вот первый фундамент, который я делал из дерева. Еще было несколько таких э, знаков, что когда мы приехали с заказчиком на участок, он мне показал, что он раньше делал. Года три назад он говорит, я хотел, но что-то тогда у меня не получилось, вот вырыл котлован, я посмотрел котлован, 4 метра сплошного песка, причем Творцевого. Я говорю, есть колодец? Есть. Посмотрели, вода на, на глубине 12 метров. Все. То есть никакого Никакой опасности, что дом как-то поведет на сплошной песок. И вот э, он согласился, и я ему говорю спасибо, что согласился. Вот появился первая конструкция фундамента. Давайте мы тогда кратко я нарисую конструкцию. Что это такое? Сначала здесь можно пояснение сделать. Вот через примерно два метра копаются ямки. Значит, снимается, снимается плодородный слой земли. И сразу могу сказать, что ну, он у нас разный бывает. Если у нас плодородный слой земли небольшой, скажем, сантиметров 10, то можно вообще не, не трогать. Пусть он остается. Здесь был плодородный слой где-то 40 сантиметров. Ну, это башня была, то есть отдали. И вот копаем ямки глубиной. Ну, больше 60 сантиметров мы не копаем, 60-50 сантиметров. И в плане также 50-60. И засыпаем, я вспомнил здесь вот э, технологию, как делать песчаные фундаменты. Они делаются очень просто. Нужно, скажем, засыпать 15 сантиметров песка, пролить водичкой и утром утрамбовать. То есть с помощью воды мы утрамбовываем. Но, опять же, коль мы сейчас говорим об этом а, фундаментах, скажем, когда мы входили в зиму, то вода могла замерзнуть, здесь надо уже думать, скажем. Или а, использовать, скажем, можно какой-то уже раствор использовать, который не будет замерзать так быстро. То есть это уже детали, да? Но самое главное, вот вырыли пьянку, слишком засыпали, и Сверху мы камень натурально не нашли и просто делаем из бетона.